Она странная. Она необычная. Она всегда твоя. Как бы ты о ни, ней ни, ни думал. Сегодня, вчера. Она всегда твоя. Любовь. А почему она? Решать уже самому тебе.